Здравствуйте, с вами Дмитрий Никотин. Сегодня у нас специальный выпуск «Краткая история Украины» от Рюрика до Зеленского. В этом выпуске мы с вами разберемся в таких понятиях, как Малороссия, Новороссия, идея украинства, откуда это вообще все пошло и пройдемся по этапам от Киевской Руси до современности. Ну что ж, давайте начинать. И первый блок у нас это, конечно же, Киевская Русь. Киевская Русь в современном смысле слова, конечно же, многими воспринимается как единое государство. На самом деле, единым пространством, конечно же, она была политическим и культурным, но в каком-то смысле это определенная конфедерация княжеств. Ну что уж говорить, это определенный этап развития всей Европы. И вот это вот единое пространство было разрезано монгольским нашествием. По сути, все изначально началось как раз-таки с этого нашествия. Здесь идет первое разделение единого пространства Руси. Киевское нашествие и разделение единой Руси на Юго-Западную Русь, Южную Русь и Северо-Восточную Русь. И нужно понимать, что вот здесь вот как раз-таки многие берут корни и пытаются найти государственность Украины. Однако пока не еще на этом этапе говорить, конечно же, рано. Итак, первый этап – общее пространство Русь. Следующий этап – монгольское нашествие и разделение Руси. Итак, Русь разделена, южные земли Руси попали под власть Великого княжества Литовского. Гидемин входит в Киев. После битвы на реке Ирпень Гидемин получил контроль над южно-русскими землями. И они стали частью Великого княжества Литовского. При этом Гидемин, например, был изображен на памятнике Тысячелетия России. Ну а чтобы вы понимали масштаб, посмотрите на эту карту. Это карта южно-русских земель в составе Великого княжества Литовского. Да, что уж тут говорить, не только южнорусские земли туда вошли, но и, например, территория современного Смоленска. А тем временем в северо-восточной Руси развивалась постепенно, поэтапно и формировалось Московское княжество. Что же было с Юго-Западной Русью, с другой частью разделенной Руси? Юго-Западная Русь, по сути, на тот момент политически оформилась в Галицко-Волынское княжество. То есть еще раз. Устраиваем такой небольшой разбор после каждого блока. Южно-русские земли вошли в состав Великого княжества Литовского с католической впоследствии элитой. Соответственно, оставшая часть Руси начинает концентрироваться вокруг Московского княжества. А вот Юго-Западная Русь, она оформилась политически в виде галицко волынского княжества, где Рюрикович... Представитель рода Рюриковичи, Даниил Галицкий князь, получил титул от папы римского короля Руси. При этом процессом окатоличивания земель он не занимался. Но вы знаете, князь Даниил Галицкий также изображен на памятнике тысячелетия России как часть русского пространства. Проблема в том, что Галицко-Волынское княжество, в отличие от южнорусских земель, которые сразу попали под контроль Литвы, литовского княжества. За счет грамотной политики какое-то время сохраняла свою независимость. Политика, которая строилась на соблюдении различных балансов, очень сложных между монгольской элитой военной, между элитой западной, союзы политические с польскими силами, с венгерскими силами. Но, к счастью или к сожалению, в итоге... Территория галицко-волынского княжества была поделена в ходе войны за галицко-волынское наследство между Польшей королевством и на тот момент еще независимым от Польши великим княжеством Литовским. Все эти территории вошли частично в состав Польши, частично в состав Великого княжества Литовского. В составе Польши же эта территория галицко-волынского княжества стала русским воеводством. Воеводство. Вот посмотрите уже, например, на карте Речи Посполитой. Речь Посполитой это уния между Польским королевством и Великим княжеством Литовским, но опять же под властью Польской короны. А вот галицко волынское княжество еще раз оформилось в составе Русского воеводства. Вы знаете, есть очень интересная карта, давайте взглянем на нее, посмотрите. Это польская карта. Территория русского воеводства здесь у нас обозначена, видите, Русия. Есть у нас здесь Украина появляется. И есть еще немножечко другие буквы, обратите внимание, Русины, другая часть. Территория, вот, которая на этой карте, к примеру, обозначена как Украина, имеется в виду действительно, вы можете увидеть границу. Как окраинная земля. И когда вам в летописях кто-то говорит, что термин Украина употребляется еще в 12 веке, да, он употребляется о Украина. Есть Псковская, например, о Украина. Ну и, соответственно, для Польши эта территория также была Украиной. Герб русского воеводства, вот посмотрите, русское воеводство входило в состав Малопольской провинции, уже Речи Посполитой. Это у нас, соответственно, Новый этап, мы с вами его прошли. То есть, еще раз, в итоге вся Юго-Западная Русь и вся Южная Русь оказались в составе Польского королевства или Речи Посполитой. Ну а, соответственно, оставшиеся территории Руси уже к тому моменту окончательно оформились вокруг Московского княжества. Далее у нас возникает вот такой вот интересный этап, как этап формирования казачества и Запорожской сечи. И здесь вот нужно понимать каждый блок, почему мы периодически делаем остановки, чтобы на каждом этапе задавать себе вопрос, где-то здесь, например, существует уже отдельная форма государственности. Нет. И какая терминология используется? Кстати, даже по поводу Великого княжества Литовского. Если вы прочитаете официальное название, то вы увидите, что там Великое княжество Литовское и Русское в том числе. Формально называлось именно так. Ну, Потому что само по себе представьте государственное образование, где территории русские составляют больше половины территории всего княжества. Ну и, соответственно, Дикое поле, казаки, сечь. Что это вообще за феномен? Откуда он вообще идет? Смотрите, на самом деле здесь нет ничего сверхсложного. Давайте попробуем разобраться, что за Дикое поле, что за Запорожская сеч? что она из себя представляла. Вот, например, картина «Проводы на сечь». Нужно понимать, что еще со времен Золотой Орды... Вне зоны каких-либо государств селился беглый люд со всего, что уж тут скрывать, мира. Не только, кстати, с Великого княжества Литовского или с территории Польского королевства или с Московского княжества, но и даже здесь можно было встретить... Бегалых людей из Западной Европы. Кто только не оказывался в составе вот этого начинающегося формирования казачества. Ну и, соответственно, постепенно понимая, что это казачество представляет из себя довольно неплохую военную силу, польский король идет на соглашение. И заключает соглашение Стефан Баторий, которое называется соглашение с низовцами. Днепровские пороги низовцы И вот непосредственно уже потом мы с вами будем учитывать, что, оказывается, казаки частично оказались под властью польского короля. Все это происходило в рамках соглашений. И еще раз, территория, которая составляла Запорожская сечь, она не обладала какими-то административными формальными границами, не находилась в составе королевства польского как административная единица, то есть как, например, Русское воеводство. Еще раз, это именно формат соглашения с казаками. Ну а дальше у нас с вами очень популярный этап. Это этап Богдана Хмельницкого. Восстание Богдана Хмельницкого И, например, советская историография Это называет как Воссоединение Украины с Россией Конечно же, в тот момент такие термины Никто не использовал просто Дело в том, что во времена советской власти К празднованию 30-летия Переиславской Рады Решили взять и вот такую вот Почтовую марку издать, где изобразили Богдана Хмельницкого Конечно же, в то время, если смотреть терминологию Которую использовал сам Богдан Хмельницкий Он называл и молодежь Россия, термин, и иногда очень редко термин Украина использовал, русская земля, то есть различные есть факты использования в договорах. В любом случае мы должны с вами понимать, что территория, которая была подконтрольна Хмельницкому, она же Гитманщина, она же Запорожская сечь, это еще раз не прям вот так формально административная территория, как, например, Юго-Западная Русь и сформировавшееся потом русское воеводство. В любом случае... Богдан Хмельницкий, сначала восстание против Польши, подданство русскому царю, война русско-польская и разделение и присоединение. Есть у нас известный факт, известный термин «левобережная» и «правобережная». Вот здесь как раз-таки в ходе русско-польских войн вот так вот поделили. Одна часть вошла уже в русское царство, а другая осталась в составе Речи Посполитой. И вплоть до разделов окончательных уже Речи Посполитой эта территория находилась там. И вот в Киеве как раз-таки был установлен памятник в 19 веке к Богдану Хмельницкому, где существовала надпись «Единая и неделимая Россия». А надпись эта была заменена уже в 20 веке. В 20-е годы ее просто убрали с постамента. Сейчас мы такую надпись уже, конечно же, из Киева на памятнике наблюдать с вами не можем. Ну а далее у нас с вами идет следующий этап. Давайте небольшую паузу. То есть мы с вами смотрим как формируются территории, куда они включаются и где они находятся. В итоге, что мы имеем с вами к моменту восстания Богдана Хмельницкого? Часть территории Южной Руси вошли уже в состав Русского царства, а часть территории оказывается еще в составе Речи Посполитой. Далее, в ходе разделов Речи Посполитой, часть территории Юго-Западной Руси Галицко-Волынского княжества с городом Львовом, который Даниил Галицкий, кстати, назвал Львов в честь своего сына. Льва вошли в состав Австро-Венгерской империи. Речь Посполитая перестала существовать, а другие территории, оставшиеся, вошли в состав Российской империи. Ну а дальше у нас с вами возникает термин «Новороссия». Как же так с ним-то как разобраться? Новоросе. Вот посмотрите, карта Новороссийской империи. И чтобы понять, что из себя представляет эта территория, нам нужно окунуться в эпоху Екатерины II и, конечно же, ее фаворита. Потемкина. знаете, территории Новороссийской губернии, они присоединялись к Российской империи в ходе русско-турецких войн. Ну и, конечно же, нужно учитывать, что эти территории заселялись. По сути, при Потемкине и при Екатерине II были основаны такие крупнейшие сейчас города, как Днепр. Ну, сейчас он называется Днепр, а когда основывался, назывался Екатерина Слав. Город Одесса был основан при Екатерине II, город Херсон был основан при Екатерине II. Что уж тут говорить, Крым был присоединен в состав Российской империи. А сама территория Новороссии, опять же, если ее как-то географически характеризовать, то нужно учитывать, что сначала это была Новороссийская губерния, и она еще раз является чисто проектом Екатерины. Новая Россия. Новороссия. На самом деле на тот исторический период было довольно модно и современно вот так вот называть. Если мы будем брать, например, американский континент, то там у нас что есть? Новая Англия. А здесь Екатерина решила назвать Новая Россия. Далее мы с вами уже понимаем, что территория полностью всех земель русских была поделена между великими державами. Напомню. Теперь у нас с вами мы подходим к моменту, когда все русские земли практически в составе Российской империи. И вот маленькая часть, та самая часть галицко волынского княжества, она осталась под контролем Австро-Венгрии. И все это также сохранялось вплоть до Первой мировой войны. И вы знаете, а где же Малороссия, спросите вы? Ты же обещал нам, Дмитрий, рассказать про Малороссию. А я вам скажу, что само понятие «Малороссия», так же, как и «Новороссия», является искусственным конструктом византийцев на этот раз. Вот, кстати, когда мы с вами говорили про монгольское нашествие и про разделение русских земель, византийские интеллектуалы использовали привычный для себя термин «малой Руси» и «великой Руси». Но «малая Русь» не означает что-то пренебрежительное. Есть у нас Великая Греция и Малая Греция, Великая Польша и Малая Польша. Что же это означает? Малая означает изначальное. Вы знаете, византийские интеллектуалы, они использовали это не просто так. Они таким образом обозначали, что есть Малая Земля и, по сути, это метрополия, такая вот колыбель этноса. И Великая Земля — это... Та территорию на которую расселился народ из малой земли насколько же все стройно и просто согласитесь поэтому используется термин малоросы, вот оттуда все это и пошло а когда же спросите вы возникает именно политическая концепция украинства термин то сам вы знаете есть различные оценки все это опять же искусственные конструкты которые создавались интеллектуалами грушевский который в итоге стал а, руководителем, скажем так, первой украинской державы, именно украинской. А как так произошло? Во-первых, в 1912 году он написал свой знаменитый труд, который назывался... «Украинская жизнь», в журнале «Украинская жизнь» он опубликовал труд «Украина и украинство», где он выступил с жесткой критикой тех представителей, которые считают, что украинское племя не способно к самостоятельной государственной жизни. И вот представьте, это Российская империя, ведутся дискуссии в среде интеллектуалов, ему отвечает, например, Сергей Щеголев, который был русским государственным чиновником и врачом, он издает в Киеве объемную работу Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма. А историк Андрей Староженко в книге Малая Россия или Украина под редакцией Шульгина рассматривал украинство, как здание, построенное на идейном фундаменте, заложенном в 19 веке представителями особенной украинской школы польских ученых и поэтов. Вы знаете, нужно учитывать, что вот эти вот интеллектуальные дебаты – это часть большой и сложной игры. Когда в состав Речи Посполитой входили огромные территории русских земель, на многих европейских картах польские специалисты старались обрисовывать эти земли как русские, а вот все, что принадлежало московскому царю, как московские, сформировали такой вот раздел. Ну и дальше это все продолжалось. Так вот, возвращаемся к Грушевскому. То есть, по сути, его можно считать в определенной мере таким вот отцом украинства. Его труд, его концепция «Руси-Украины». Он выводил это все и считал, что вот когда мы с вами рассматривали этап Галицко-Волынского княжества, он считал, что именно тогда сформировался особый этнос. Еще раз, он прям этнически обособлял это все. Причем брал он это все как? Он брал простую такую конструкцию, не задумывался о том, насколько все реалистично. Это берет вот говорит Галицко-Волынское княжество, потом как-то это все у него перетекало в Запорожскую сечь. И оттуда как-то в современную украинскую державу, которая сформировалась в ходе революции в России, в учете, что еще у нас одновременно с этим идет Первая мировая война. И здесь мы с вами вот такими вот быстрыми шагами подошли к эпохе Первой мировой войны, революции, свержения царской власти. Сначала февральская, потом октябрьская революция. И вот в условии этого хаоса, в условии Первой мировой войны, возникает Украинская Народная Республика. Во главе которой оказывается, кто бы оказался, Грушевский. Украинская Центральная Рада. Вот карта, которая распространялась. Обратите внимание, территория Крыма не включалась на тот момент в состав. Вот карта, посмотрите, Украинской Народной Республики. Из Харькова. Посмотрите, какие территории были включены. Приличные такие территории. Но вы знаете, сначала Грушевский признавал, что это автономия, по сути, федеративная взаимосвязь с РСФСР. А потом, с учетом активного воздействия центральных держав, Первая мировая война никуда не пропадает. Германия, Австро-Венгрия. Он подписал, по сути, договор с немцами. Где они признали независимость УНР, Украинской Народной Республики? Вот это действительно можно сейчас, смотрите, частично назвать признанием независимости. Но еще раз, идет Первая мировая война, и это осуществляют только центральные державы. Антанта-блок, Франция, Великобритания не признает независимость УНР. УНР не смогла выполнить то, что было необходимо немцам, и поэтому немцы сделали ставку на Гетмана Скоропадского, который установил режим личной диктатуры, взял власть в свои руки. И у нас возникает опять очередной виток украинской вот этой вот новой государственности в 20 веке, в период вот этого хаоса на территориях Российской империи. И вы знаете, Гетман Скоропадский, он же генерал Российской императорской армии, до какого-то периода времени собирался строить украинскую державу, а вот в 1918 году, когда уже стало известно о том, что центральные державы проигрывают, он написал манифест, в котором заявил, внимание, вот это же просто фантастика, насколько история удивляет. Гетман Скоропадский издает манифест, в котором заявил, что отныне он будет отстаивать давнее могущество и силу всероссийской державы и призвал к строительству Всероссийской Федерации как первому шагу к воссозданию Великой России». Вот так вот генерал Российской империи вдруг быстренько переметнулся, за что и поплатился возможностью контролировать украинскую державу. В ходе от, от антигетманского восстания он был свергнут, и здесь нужно учитывать, что мы начинаем говорить про очередной виток хаоса. На этот раз есть директория УНР, есть Петлюра, есть Красная Армия, есть польское вмешательство Пилсудского маршала. Но итог. Какой же итог? В итоге практически вся территория находится в составе большевистской России. Но и тут мы с вами подходим к самому интересному. Конечно же это Ленин. Еще раз. Красные одерживают победу, получают контроль почти всеми территориями. Пилсудский и Польша получают контроль как раз таки над Львовом и территорией Юго-Западной Руси. И вот встает вопрос, как же организовать и что необходимо сделать. И вот здесь главная дилемма – это включение вот тех земель Новороссии в состав Украинской Советской Республики. Многие задаются вопросом, зачем это сделал Ленин. Сделал он это по одной простой причине – чтобы увеличить количество пролетариата в составе Украинской Республики. Поэтому Донбасс с мощным пролетарским движением, по мнению Ленина, должен был способствовать укреплению красной власти, советской власти, власти большевиков. Но вот, кстати, Крым при Ленине, конечно же, не входил. А Крым, всем известнейший факт, уже в состав Украины передавал у нас Хрущев. Ну что ж, вот такими вот быстрыми шагами я попытался вам рассказать. Давайте подведем некий итог. Ну, дальше у нас понятно уже все, 91 год, и Украина уже вместе с Крымом получает независимость и выходит из состава Советского Союза. Кстати, приросшая еще и при Сталине территории Львовской, вот как раз таки, которые вернулись при Сталине только в состав Советского Союза уже. Недолгий был период, когда они в составе Российской империи оказались. Ну что ж, давайте теперь быстренько подводим итог. Итак, первое. Общая Киевская Русь. Монгольское вторжение и разделение на Юго-Западную, Южную Русь и Северо-Восточную Русь. Юго-Западная Русь какое-то время сохраняет независимость в виде Галецкого Лынского княжества, но в итоге поделена между Польшей и Литвой. Южная Русь сначала вошла в состав Литвы, а в итоге оказалась в составе Объединенного Польско-Литовского государства под названием Речь Посполитая. В итоге в период русско-турецких войн появляется Новороссийская губерния, при Екатерине образовываются города Херсон, Екатеринослав, он же Днепр, Одесса. Ну и, соответственно, Крым в ходе русско-турецких войн был включен также в состав Российской империи. 20 век, конкуренция идей малороссийских, украинских, хаос Первой мировой войны, хаос гражданской войны, хаос, порожденный революциями. В итоге мы с вами увидели победу здесь красных, и получение контроля над этой территорией. Ну а дальше уже политика Ленина и включение состава многих земель, которые считались землями новороссийскими, в состав будущей Украинской Советской Республики. Потом Хрущев и включение Крыма, ну а дальше выход Украины из состава Советского Союза. Я надеюсь, что мне удалось простым языком и доступным рассказать о довольно сложных процессах. Возможно, это вам поможет лучше понимать действительность. И не реагировать на какие-то заявления, которые могут быть простым враньем. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него находится в описании. Обязательно заходите, там много очень интересного и важного контента. Ну а новости и события, другие ролики на канале у нас регулярные, так что не пропускайте. С вами был Дмитрий Никотин, берегите себя и до новых выпусков.